Здравствуйте, друзья! Сегодня мы ознакомимся использовать, как использовать мучаки. Мучаки – это холодное оружие, можно считать, и ему можно использовать только для самозащиты. С мучаком, если овладеешь, он для тебя, для самозащиты самый хороший друг. Можно даже защищаться от двоих, от троих. Нападающих. Можно держать дистанции противника. У мучаки очень непредсказуемые удары. Противник никак не может угадать, особенно если он не тренированный, откуда идет удар. Сначала сделаем разминку. Потом разменяем руки. Берем мучаки и начинаем. Напоминаем суставы с правой стороны, с левой стороны. Потом начинаем переход слева направо. Эти переходы тоже нужны при нанесении удара. Когда переносишь, это уже сбивает с толку противника. И начинаем первое движение. Этим добавим несколько движений. С этим наш первый урок окончен. Встретимся в следующем уроке.